Но это полное говно. Ведь говно ни хера не может. Я не знаю, что с ним делать. Вот на хера его взял. Ну вот. Все. В жопу. Всем привет, народ. С вами Артем. И вы на канале Хороший Гик. И сегодня будет полноценный обзор на фитнес-трекер от компании Huawei. Honor BM. 3. Погнали. Ну, давайте пробежимся по коробочке. Коробка непримечательная здесь. У нас как раз-таки браслет здесь, он нарисован. Это этикеточка, которая присутствовала здесь. Э -э скрываю... Давайте вскроем коробочку. Открывается она тут не незамысловато. Можно за вот этот язычок сразу вытаскиваем полностью коробочку. Давай. Вот эти же штучки тоже надо отогнуть. Здесь находился браслет. Вот так вот. В разном состоянии. Тут снизу открывается, тут у нас инструкции, это всякие бесполезные штуки, которые нафиг не нужны. И также снизу присутствовала зарядка, идет блок charge, маленькая, маленький такой microUSB портик, проводок точнее, и сам зарядный блок, на который ставится браслетик. Давайте-ка мы сейчас его. Вот так. То есть втыкаем USB-шку, и все, и зарядка пошла. Что удобно, в отличие от Xiaomi, Xiaomi же даже браслетов не надо вытаскивать вот эту личинку. Браслет сам по себе приделан на вот такие маленькие болтики. И его можно менять спокойно. При этом он не будет в этих местах растягиваться, как на Xiaomi. И зарядка проходит быстрее, прежде чем ты снял, и так далее. Тем более, он так быстрее даже растягивается, когда снимаешь. На этом браслете присутствует IP68, погружение до 50 метров в пресной воде. Снизу присутствуют датчики пульса. Давайте перейдем в приложение. Ну так вот, ребят, заходя в Приложение это у нас Huawei Health, предустановленное на Honor и Huawei смартфонах. Вот полностью все по нашему браслету. При первом подключении у меня возникли проблемы, пришлось скачивать приложение через Play Market, которое называлось Huawei Watch. Вот, там я и подключал его изначально. Тут мы можем выбрать режим Huawei TrueSleep, это прослежка сна, автоматический мониторинг пульса, он иногда его проводит, посмотреть живой ты или мертвый. Я врубил режим напоминания, когда сидишь без движения больше часа У меня такого не бывает Будильник можно поставить, режим не беспокоить Так как поднятие запястья ты включаешь браслет У меня тоже стоит режим С 11 вечера до 7 утра он у меня не включается при поднятии запястья Управление уведомлениями Можно врубить Тебе будет высвечиваться то, что пришло тебе на телефон Все сообщения То есть тут можно выбрать Абсолютно любое приложение, что установлено у тебя на телефоне, это у меня это ВК, WhatsApp и так далее. Идем назад. Уведомление об отключении Bluetooth, настройка функции, это то, что я вам говорил. То есть я могу, видите, спокойно перемещать и пульсы, бег, и ежедневный мониторинг, все. Угу. Также можно добавлять, то есть, но это все функции. То есть это ежедневный мониторинг, пульс, бег, плавание, велосипед, и беговая дорожка. Мотивация экраном поднятия запястья, поворот для переключения, это переворот запястья, то есть сначала выкручиваем ладошку тыльной стороной от себя и резко на себя, чтобы поменять функцию, то есть условно говоря там сбега на плавание и так далее. Нашение устройства, можно выбрать как правую, так и левую. Автообновление устройства по Wi-Fi также стоит, то есть обновляем ПО справки, обновление ПО и сброс настроек, также отмена сопряжения. Это, в принципе, все. Выходим в Huawei Health, и вот сюда можно нажать, чтобы открыть наш браслет. Проблема была в чем? Если я сейчас отменю сопряжение, смотрите, отменить сопряжение, вот сюда мы нажимаем на плюсик, умный браслет, разрешай. Honor Band 3 появился только недавно, и он у меня обновился тоже где-то неделю-две назад. Суть... Вся в чем? Когда только залез в приложение и купил трекер, его здесь не было. Были вот эти все, кроме Band 3. Поэтому мне уже пришлось брать и скачивать приложение Huawei Watch. Принимаем. Да, это Honor Band 3. Проводится сопряжение. Выполнено все. То есть мы сопрягли. Ну, приложение мы уже посмотрели, и для более точного измерения пульса надо на расстоянии вытянутого пальца от вот этой костяшки поместить сам браслет. Сам браслет по себе на руке сидит очень удобно, тут в этих сердцах столько, что офигеть можно. Один момент прослеживается, то, что не знаю, как это выходит, но когда я просыпаюсь, он на мне сидит нормально, как, ну, ближе к вечеру уже, мне его нужно затягивать все слабее, ой, получается сильнее и сильнее. Он у меня просто-напросто начинает слазить. И главный момент, что я хочу сказать, на сайте заявлено то, что он держит зарядку грёбаный 30 дней. Но это говно ни хера не может, это полное говно. Он продерживает максимум неделю, вы сейчас видели в приложении 30%, я заряжал его... Где-то дней 5 назад. И так было еще, когда я его только купил. Он был заряжен при покупке на 80%. До нуля он раздавился за 4, сука, дня. Это полное говно. Ребята, как бы я не любил компанию Honor и Huawei, я вообще никак не советую покупать вот этот браслет. Заявлено 30 дней, он никак не держит. Я еще не пробовал ни Honor Band 2 Pro, э, не просто Band 2 huawei -вский. Ой, honor -вский. Но это то, что заявлено, он не держит. Под водой, да, он работает спокойно, все. Но эти грёбаные 30 дней меня просто выморозили. Я пробовал режим пробежек, режим беговой дорожки. Он все идеально выполняет. Но 30 дней просто зараза на все подвоит. Это говно. Не покупайте. Ребята, не покупайте. Заряжать его раз в неделю, это все равно, что купить себе грёбаные там смарт-часы. Хотя мне функционала будет больше. Неделя. При том, что заявлено 30 дней по лабораторным тестам. Ребята, это, это наебка от компании Honor. Я вот просто не знаю, как это назвать еще. Э, это вымораживает. Я не знаю, перейду ли на другой или нет. Но я не знаю, что мне с этим делать. Но, ребята, блин, во все идеально, абсолютно все в нем было идеально, пока зараза эти 30 дней просто не появились. Я просто хочу его убить. Говно. Не берем. Полное говно. 30 дней не держит. Я надеюсь, когда выйдет Бен 3, точнее, он уже вышел, блин, еще я говорю, короче, когда я его смогу получить. Я сделаю него обзор, и мы уже проверим, сколько и как он держит. А на этом все. С вами был Артем. Всем удачи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если видео было... Информативным понравилось вам. Делитесь им с друзьями. Всем пока.